Всем привет, дамы и господа, меня зовут Юрий, и сегодня на обзоре у нас игра Dead Island 2. Завариваем чайок, запасаемся вкусняшками, и мы начинаем. Dead Island 2 это полноценное продолжение нашумевшей зомби-игры 2011 -го года, разработанной поляками из Technology. Впервые сиклы презентовали на EZ 2014 -го года, а само создание началось еще в 2012. -м. И вот спустя 4 года проект наконец-то вышел в свет. Напомню, что место действия первой части был тропический остров, что создавало чувство изоляции, и подмоги было ждать неоткуда, что-то подобное ждет геймеров и их сиквеля, несмотря на то, что местом действий станет Лос-Анджелес. После эвакуации город оказался полностью оцеплен военными. Главные герои потерпят крушение на спасательном самолете, в котором оказался зараженный. Главный герой будет укушен прямо как в The Lion 2, но наделен иммунитетом к заразе, поэтому его выживание – это вопрос выживания человечества. Да, назвать завязку оригинальной сложно, впрочем, рано и делать какие-либо выводы. Напомню, что релиз The Destiny 2 состоится 28 апреля 2023 года. Нелегкая судьба постигла вторую часть зомби-экшена. Сначала ее разрабатывали авторы оригинала из Technology, затем немцы из Jagger Development. И если впервые оказались из-за нехватки времени, то к вопросу подростку. Нелегкая судьба постигла вторую часть зомби-экшена. Сначала ее разрабатывали авторы оригинала из Технолоджи, затем немцы из Ягер Девелумс. И если впервые оказались из-за нехватки времени, то вторые попросту не уцелили издателя Дэйл Тем не менее, компания не захотела сворачивать разработку DD Дэд на 2 далее второй билет в жизнь. Первым кинографическим роликом на Е3 разработчики сразу дали понять, что решили отойти от концепции серьезного и мрачного Дед и сделать акцент на драйве и беззаботности. Если в первой части мы рубили зомби на пускай и не менее солнечных тропических острова, то теперь местом действия вступит Калифорния, настоящий рай на земле. Отныне пафосные героические речи уходят на второй план, передавая эстафетную палочку безумным миссиям и юмору. Что и говорить, если многие местные жители до сих пор не отошли от повседневного быта. И все так же жарят барбекю во дворе, смотрят телевизор и ходят за покупками. Правда, все эти дела происходят в окружении постакалимических декораций и толп зомби. Но в том и соль. Стоит какому-нибудь мертвяку испортить их зеленый газон, как они вызывают вас. На этом разработчики не остановились, решив перелопать и все возможные и невозможные штампы. Что обычно происходит с главным героем зомби-апокалипсов. Они всячески пытаются избежать смерти и покинуть опасную зону. Здесь же вы сами приехали сюда наручно, чтобы поохотиться на мировяков и набить карманы бесхозными трофеями. Ведь если зомби медленные, а вы не восприимчивы к вирусу, то почему собственно и нет? Сейчас я вас отвлеку на несколько секунд. Предлагаю вам интересный креативный канал Generic Games. Выпускает смешные нарезки о играх, запускает стримы. В общем, не буду медлить, заходи на его канал и сам все увидишь. Ссылка на его канал, конечно же, где? Правильно, в описании. Dead Islan 2 по нынешним стандартам имеет как одиночную, так и мультиплеерную компанию. В первое вы проходите с уже с тремя товарищами, во второй аж с семи. Естественно, что у каждого существуют индивидуальные способности и специализации. Берсек, к примеру, виртуоз боя на ближних дистанциях. Охотник, мастерский стрелок с улучшенными характеристиками точности. Епископ, самый обычный восстанавливающий хайпи и выносливость хилл. И, наконец, бегун, эдакий паркурщик из Дидлайнда. Игра не потребует от вас присутствия всех классов. Набирать хоть 8 бегунов общая картинка особо не изменится. Каждый класс довольно уникален и может пользоваться абсолютно любым сражением. Цельного видимого сюжета тут нет, только свободная игра. Конечно заданий тут немало, но в каком порядке их выполнять решает именно вы. В конечном счете все эти мало чем связаны друг с другом квесты вольются в общую картинку. Хотя титров вы не дождетесь, так как разработчики собираются пополнить проект бесконечно, пока интерес геймеров полностью не угаснет. Подходит на некую ММО, не находите? И верно, ведь Депсильвер сам называет Dead Island 2 самой маленькой мультиплеерной игрой на 8 человек. Тут вам и развитие героя, и масштабные локации, и постоянно растущие в уровне враги. Как и в прошлой части, суть игры строится на полном осмотре локаций, сборе всякого хлама дальнейшей его переработки, полноценное оружие. С повышением вашего уровня зомби будут расти вслед за вами. Локаций здесь немало, и каждая из них вдоль с пещерно открытыми домами с ценами не очень лутом. С перезаходом в зону все монстры обновляются, появляются новые хламы и пушки, наконец, даже новые квесты. Модификация оружия перетерпела существующие изменения. В бою вы сможете взрывать канитры с банальным бензином, поджигая всех и всякую дичь, с неким аналогом жидкого азота, замораживания ходящих или же с токсиком, которые заставляет мертвяков сражаться друг с другом. Любую из этих стихий, включая электричество, можно нанести на оружие, если найдете соответствующий чертеж. Самый интересным способом убийства послужил вирус, которого и начался сражение. Нанеся его на патрон, загляните в локацию с живыми охранниками. Затем выстрелите в одного и начнется настоящий хаос. Охранник превратится в зомби, после чего укусит своего товарища. И так далее. Тем самым одна пуля может зачистить целую базу. Достоинство этой игры современная графика. Увлекательный разработанный геймплей весьма успешно убивает время. Но есть недостатки, как в любой другой игре. Отсутствие сюжета заставляет игроков развлекаться как-то иначе. Повторение локаций видов зомби. Однообразный крафт. Вот и все, что мы смогли показать вам сегодня. Спасибо, что остались с нами. До новых встреч. Пишите комментарии, на какую игру сделать следующий обзор. Ну и конечно не забывайте ставить лайки, подписку и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока.